Новый литейный сплав разработан на предприятии концерна Фока Алмаз Антей в Санкт-Петербурге. Специалистами Абуховского завода разработан литейный сплав, который получил название Невский и уже успешно применяется в производстве, сообщает пресс-служба концерна Фока Алмаз Антей, в состав которого входит предприятие. Новый железоникелевый сплав обладает более низким температурным коэффициентом линейного расширения в диапазоне рабочих температур 20-180 в совокупности с хорошими литейными свойствами и высокой трещиностойкостью, сказано в сообщении, распространенном в пятницу. По информации пресс-службы, такие характеристики удалось получить благодаря усовершенствованному химическому составу сплава и оптимальному режиму термической обработки который позволяет избежать стадии накопления напряжений в структуре и обеспечивает большую стабилизацию размеров деталей. Комплексный подход к лигированию сплава позволил без использования дорогостоящих редкоземельных элементов в его составе достичь высокого уровня свойств и качества материала по сравнению с существующими на данный момент аналогами. Сказано в пресс-релизе. Сообщается, что применение нового инверсного сплава позволяет осуществлять производство отливок со сложной пространственной геометрией, успешно его использовать в точном приборостроении и других отраслях промышленности, где предъявляются жесткие требования к геометрической стабильности изделий. По словам заместителя генерального директора концерна, директора Северо-Западного регионального центра Михаила Подвязникова, на которого ссылается пресс-служба, Название новому январному сплаву придумывал весь коллектив предприятия. По итогам проведенного в ноябре прошлого года конкурса, на который было подано 28 заявок, сплав получил название Невский. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.